Покупка турбо-опционов на ложном пробое уровня сопротивления или поддержки. Устанавливаем 5-секундный таймфрейм. С помощью горизонтальных линий устанавливаем по минимальной видимой цене графика уровень поддержки. По максимальной видимой цене устанавливаем на графике уровень сопротивления. На графике можно увидеть, что цена дважды коснулась линии сопротивления. Затем происходит ложный пробой сопротивления, после чего цена возвращается в диапазон, а мы переносим уровень сопротивления выше, в соответствии с новым максимумом. При следующем пробое уровня сопротивления приобретаем пут-опцион. на сумму 20 долларов по цене выше предыдущего сопротивления. Ожидаем экспирацию пут опциона, а в это время переносим уровень сопротивления выше в соответствии с новой максимальной ценой. Купленный опцион пут приносит прибыль в 93%. Цена пары в очередной раз пробивает сопротивление, а мы снова приобретаем футок И опять поднимаем выше линию сопротивления, так как максимальная цена изменилась. Берем окончание срока экспирации и в очередной раз получаем прибыль по цену. Удачной торговли и инвестиции!